Приветствую вас здесь, на моем канале. Меня зовут Андрей Бутин и хотелось бы с вами поговорить и разобрать в такое наше неспокойное это время такой вопрос. Возможно ли восстановление, поддержание и активизация иммунной системы нашего организма, если иммунная система действительно ослаблена? то вещества, добавленные в соответствии с принципом лейки, ну, например, как витаминные препараты, не всегда могут быть в этом решении. А потому что наша иммунная система, защита, работает именно целостно. И нам нужно сложные природные вещества, которые эффективно поддерживают и гармонично взаимодействуют со всеми функциями нашего организма и такое как молозиво это самый древний рецепт в природе и все попытки фронтической компаний, промышленности и искусственно воспроизвести молозиво пока не увенчались успехом и это в первую очередь связано тем что сама природа изобретательна и сочетая более 400 питательных и жизневажных веществ для нашего с вами организма и сделала таким молозиво, таким уникальным продуктом. И колострум это натуральный и безопасный продукт, который создается на основе коровья молозива и применяется более двух лет и не имеет никаких противопоказаний. Оказывает антиоксидантные и противовоспалительные, антимикробные, противовирусные эффекты, противоопухолевые и все действия, как показало многочисленные исследования, колострум представляет собой многокомпонентную, полнофункциональную субстанцию, в которой содержатся биологические активные добавки, такие как интерферон, иммуноглобулины, антибиотики, полипиды с высоким содержанием пролина который регулирует иммунную систему. Также он содержит иммуноподобные гормоны, факторы замедляющие именно старение. Вещества с корзитоном, подобные свойства, факторы роста, ферменты, липиды и полисахариды. Жизневажные витамины и макро-микроэлементы. Иммуноглобулины – это иммуноглобулины класса G. Они усиливают Усиливают антитела сыротки в крови. Иммуноглобулины класса А, которые содержатся в молозивах от 10 до 12%. Иммуноглобулины класса М, также усиливают и борются против микроогранизмов, содержатся 5-7%. Иммуноглобулины класса Д, их около 2%. Иммуноглобулины класса Е, ассоциируются а, с аллергическим реакциями. Интерферон подавляет развитие вирусов. Лизоцин белок, который воздействует на бактерии и блокирует их способность размножаться. Полисахариды и из способности быстро размножения здорового кишечника в здоровом кишечнике бактерии, подавляющие патогенные бактерии, полисахариды из колострума усиливают стимулирует. Колострум очень хорош использовать при онкологических, онкологических заболеваниях для ликвидации побочных эффектов и химотерапии. Лактоферон – это белок, связывает и, связывающий железо и лишающий бактерии этого жизненно необходимого минерального роста, чтобы бактерии не размножали, так как бактерии не могут расти без железа. Лактоферон также содержащие в колоструме, это эффективное антибактериальное средство, где иммуноглублины э, эффективны против вирусов. Также колострумство содержит все необходимые витамины, макро- и микроэлементы и аминокислоты. В составе колостерума присутствуют пять типов лейкоцитов, которые участвуют в защите нашего с вами организма и в буквальном смысле уничтожают бактерии, вирусы, грибки, токсины и раковые клетки. И постоянные многочисленные медисследования и доказано, что ключевым компонентом молозива получено от коровы такие же идентичные ключевые компоненты у человека, человеческого молозива, но по количеству у содержимого некоторые активные вещества, коровья молозиво превосходит женские, так как, например, женские молозиво содержит только 2% иммуноглобулина класса G, в то время как молозиво коровье его в среднем в 40 раз больше. Рекомендации к применению. При заболеваниях, связанных с ослаблением функционального состояния иммунной системы, которые вызван хроническими воспалительными э, действиями заболеваниям воздействие радиации ультрафиолетовых лучей химиотерапии химиотерапической препаратов и длительная терапия антибиотиками и при аутоиммунных заболеваниях для профилактики и э, э, комплексной терапии патологии э, верхних дыхательных путей при воспалительных таких как э, ревматизмах, полиартритах, простатах, гинекологических расстройствах, при гриппе, при простудах, при ОРВИ и также при различных ранних процессах, таких как э, трофической язвы, остеолит и микробный экзамен. Также колострум помогает э, ускорению и заживлению бытовых травм и также при хирургических вмешательствах, также при инфекционных и септических заболеваниях, где биологически активные вещества в составе колострум угнетают рост и размножение стафилококковых вирусного гриппа, герпеса, ретавирусов и саммайонеллы, также решает и помогает при кондиозе, при сахарном диабете, при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, при синдроме хронической усталости, при язвенных болезнях, при язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, при доброкачественных опухолях и к новообразующих в том числе, при остехондрозе. также колостом, помогает при иммунодефиците, при иммунодефицитном состоянии, также при спиде. И подведем с вами такой некий итог. Что же такое вообще колоску? Колострум это чистое, обезжиренное коровье молочево. Первое и настоящее коровье молоко. Оно вырабатывается всего лишь несколько часов после рождения теленка. Специально, чтобы снабдить новорожденного теленка всеми необходимыми для защиты прочного фундамента и крепкого здоровья иммунной системы. И колострум это ценнейший продукт. Это биологически активная добавка к пище на основе коровья молозива для поддержания защитных сил нашего организма. И если у вас появилось желание узнать больше о всех продуктах в сфере красоты и здоровья, которые выпускает компания ЛР, чем они могут быть вам полезны, я оставлю ссылочку внизу под этим видео, также в закрепе оставлю сообщение, проходите ознакомьтесь. И на этой ноте желаю вам крепкого здоровья и берегите себя и своих близких. С вами был я, Андрей Бутин. И до встречи уже в новых видео. И пока-пока.